Так, всем привет. Показываю следующие свои работы после шляпок. А, георгиевские ленты 9 мая подготавливаю. Это у меня пробники, как говорится. И буду скидывать фотографии. И в соцсетях буду принимать заявки. И унесу в магазин некоторые... В принципе, вот сейчас мне остались приклеить булавочки. но они по-другому называются. Ты что кричишь? Ладно, так, буду отклеивать и начну делать продолжать свои работы короче <смех> сделала вот начало моей работ вот у меня планшетки приготовила зацепляю на продажу на фотосессию вот по две штуки когда будут продавать просто обрезают и отдают вместе с картонкой так что, вчера вечером начала, сейчас к обеду закончила, 13 штук сделала. Сейчас пофотографирую и унесу. Так, я унесла ободочки в магазин. Я продала около 900 рублей сразу. И начала делать шляпки такие. обклеивала сейчас со стразиками. Конечно, эта работа очень такая прям. Надо здесь декорировать, смотреть, что подходит, не подходит. Затем собираюсь пустить где-то вот такие локоны волос на шляпке. Смотрится очень красиво, мне очень нравится. У меня здесь... Так, сколько пар? Раз, два, три, четыре, пять пар шляп вот ну вот в принципе моя работа домашняя работа ладно хоть девчонки покупают и слава богу вот выбираю сверху какие бантики приклеивать и буду смазывать блесками верхушки чтобы блестели. Ну, в принципе, вот работаем. половина работы сделана. Самый нудный такой вот эти стразики обклеивать это кошмар. Это сидеть, все надо приклеивать. Потом а, мишура, это а, Мишура, говорю. Вот эти ленточки. Ну, в принципе, вот сейчас надо будет закончить. И завтра унесу еще, опять же, магазин. Конечно, девчонкам своим оставлю еще. Они выберут себе, какие надо. Ну вот, в принципе, работаю дальше. Ну вот, друзья, я фотосессию провела. Зацепила все аккуратно, красиво. И, короче, вот эти образцы, кому надо будет, заказывать будут, дай бог, и покупать значки к 9 мая. Где-то звездочки есть, где-то чисто вот кабашончики 9 мая, чтобы видно было. А это можно детям одеть. А ребеночку. Красиво будет смотреться. Но это, наверное, более мужская. Мне так кажется, не знаю. Да, в принципе. Нет ничего такого, чтобы одеть 9 мая, там, независимо, мужская, женская, там. Просто память о, о дедах, о бабушках наших. Вот. Ну, все понеслась моя в магазин. Так что, друзья, вот эти работы я засняла за вчера и за сегодняшний день. Сегодня проснулась в 5 утра и начала продолжать. Вчера в 11 легла, в 12 часу. Ну, в принципе, вот так вот. Пока-пока, до новых встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока. Так, Всем привет, друзья. У нас пришли э, вечером. Вечером папа сходил на почту. Пришли очередные посылки. Э, с Китая, с Алиэкспресса. Да. Мы выписали, и моя посылка почти, почти 4 килограмма. Вот так. Что же маляка? Сейчас ли будем открывать маленькую. Да, еще ли все еще есть? Я так. знаю, что там. А я не знаю. А мы не знаем. Да. И мы будем открывать, да? А это смотрит. Она знает и смотрит, да? что он тоже не знает. Но мама тоже знает. Угу. Ева. Ева. Но мама. Мам. Сейчас Дима объяснит, что это у нас, Дима, пришло. А? Это пауэрбанг. Это пришло пауэрбанг. Это, это зарядное устройство. Открывается что ли? Опа! О, он включился, кстати. А зачем хотел? Стой, ты сейчас понимаешь. Так. Где ты будем чискаться? Сто процентов там. Ладно, Дима, разберешься. Давай я свою посылку беру. Да. Это мы выписали, чтобы у нас... Мы выписали для того, чтобы у нас э, камера была подзаряжена. Если, допустим, пойдем в огород или в лес куда-нибудь, да, мы его будем с собой таскать, чтобы снимать ви видео. Это экран. Это Это поворот. Поворот. А теперь мы открываем 4 килограмма моей посылки. Ножик дай лучше. Что Что ну какой угу. угу. Вот Я вот Папа, подошла. Вот Все, опять ее пишу? Что, опять пришло? Конечно, конечно. Моя работа пришла будущая. Вот, та там, та там. Это у нас будут на резиночках такие вот. Нет, кишу! Подожди, нахуй, не трогай, пожалуйста, ладно? Так. Ну дайте я открою и покажу вам, что это. Я сама еще не знаю. Не надо трогать. Так. Это у нас такая заколочка. Заколочка вот такая, заколочка. И будет вот она светиться угу. у нас. Такая заколочка. Динар, сядь сюда. А мы, да. Я Сейчас сюда приклею какую-нибудь резиночку. А. А, сделаю резиночку, и у нас будут ходить они летом в красивых зажигалках, зажигательных резинках. Да. Так, у нас в наличии 4 штуки. Да. Так, мы это все складываем. Потом а, резинка не открываем пока, ладно. Потом мама это будет делать для вас, резиночки. Так, это откладываем. Динара, все. Так, это. эти, это будем делать резиночки для малышек. Прикольный рюш называется из рюш. Давайте мама разбирает потихоньку сядь. Так, аминка уйди пока. Это резинка детям делать полосочки. Это рюш. Короче, рюш-прюш. Рюш. Красивые резинульки будут наши. Да, вот еще резинки. Это у нас будут вот такие вот. Такие красивые пояски. Это тоже самое резиночка. Это тоже резиночка. Самое классное. Так, из этого я буду делать подвески на машину подвески к машине Мама! ага положи это это мамина такие классенькие они будут смотреть, смотреться классно так дальше что у нас вот это конечно очень большое я не знаю это наверное на заколочку просто приклеить и все да кабашон Так, дай-ка солнышко этому. Это мандаринки такие прикольные. На новогодние можно резиночки потом делать. Это у меня в подарок пришел. Здесь два кабошона Микки Маусика. Прикольные. Ты что в ротик взяла? Ты это где достала? Ты где достала? Так, с пакетика не доставай, потом маме не будет хватать. Так, Подожди, это тоже самое повески. Это можно на резиночки пустить. Мама. Давайте, пожалуйста, уйдите, пока временно. Мама. О, хороший клей пришел. Восемь тысяч. Такой большой. У меня был поменьше, но он очень хорошо клеет. А затем пришли... Круто шпильки. У меня уже с головы все вылетает. И туда смотрю, и сюда, чтобы у меня... Вообще круто. Так, кабошоны. Классненькие такие. А это у нас будет для браслетика совушки. Совушки Мама. наши. Ага. Это любимая учительница. Я хочу сделать Веронике Степановне твоей этот... Потому что нынче ты заканчиваешь четвертый класс. И хочу ей в подарок сделать брошку mm -hmm. вот это к новому году mm -hmm. это бабочки а это у меня декор это куколки будут у нас а, куколки пришли скорее всего вот буду декорировать mm -hmm. ага солнышко не трогай mm -hmm. да это сыр это для это кабошоны mm -hmm. Ага, так, а это у нас... Подожди, я. девочки, тихо, давайте маму не перебивайте, а то маме само, сама себя не слышу. Так, вот это будут у меня резиночки, кабошончики, ага. Эти у нас рожки, единорожки. Очки. А, буду делать ободочки. Очень красиво будет. Да. Затем... Так, Нет. вот это, куда она делает еще? А, 9 мая с кабашоной. Лол. Классненько. Вау. Какая красивая птица. Мама. Птичка. Это то же самое. У нас пойдет на брошки. Или 5 -5. На брошки или куда-нибудь на булавочку. У нас же есть там булавочки. Туда и зацепим. Это то же самое. Вау. Круто. Лол. Подарок. И такая лента в подарок. Написано подарок. Ничего себе, мне в этот раз сколько подарка отправили. И еще. Я... И еще. Вол. И еще да. Вау, вот это да. Угу. Подарок. Опять подарок. Четыре подарка уже, обалдеть. Мама, мы синим таблетку. Включение нельзя. С ума Я уберу это просто Вот. Здесь не ты куда в труселях ты лезешь? Сидим. А попе ровно. Так, это 9 мая, значки. Сейчас мы их отложим. Ой, не... Короче, дурдом. А я не могу. Это что-то...